Собака, поздоровайся. Как заработать в Телеграме на скидках и партнерских программах? Если у вас есть аккаунт Телеграм, наверное, вы видели каналы, которые публикуют скидки на различные товары, вещи, услуги. В становлении таких каналов заложено желание наибеднейшего русского человека покупать вещи по хорошим скидкам. Что стало большой мотивацией в получении огромных, как оказалось, денег создателям таких проектов. Все любят халяву, поэтому это так хорошо заходит. Сейчас я приоткрою суть таких каналов, покажу, как это устроено с обратной стороны, и, возможно, у кого-то из вас получится также зарабатывать, чтобы не промазать. Ваш заработок состоит в том, что магазин платит вам за покупки пользователей, которые перешли по вашей ссылке. Да что ты, черт побери, такое несешь? Никакого секрета, никакого обмана, только здравый смысл. Магазину нужна прибыль. Ошибка. Очень яркий свет ослепил мои глаза. Прибыль ему создает кто? Правильно, клиенты. Клиентов всегда нужно привлекать либо с помощью дорогущей рекламы, которая не факт, что будет конвертить в плюс, либо с помощью реферальной системы. Отсюда и рождается такой способ, как делиться прибылью с людьми, которые приводят покупателей. Для таких вещей и существуют партнерские программы. То есть человек, приводящий клиентов, равно партнер. И вот эти самые партнеры, про которых я вам рассказываю, придумали в свое время просто гениальную идею. В своем сообществе людей предлагать скидки и получать за это свои комиссионные. Раньше это было очень распространено ВКонтакте, все создавали паблики по типу лучшие товары с AliExpress и на этом зарабатывали сейчас это стало не очень выгодно, потому что в AliExpress не в лучшую сторону изменились условия партнерской программы поэтому сейчас большинство пабликов по этой теме заброшено остались, наверное, только большие группы-гиганты, которые могут себе позволить зарабатывать и реинвестировать в свое сообщество, чтобы не падали продажи. Сейчас с развитием Телеграма и с хорошими предложениями от многих партнерских программ эта тема очень классно заходит. Давайте немного упростим процесс и все поэтапно разложим по полочкам. Для этого перемещаемся к компуктору. Для начала мы переходим в партнерскую программу Admitad, ссылка будет, кстати, в описании. Тут, само собой, вам нужно будет зарегистрироваться, но так как у меня тут уже есть аккаунт, я вам не буду показывать процесс регистрации, думаю, вы сами понимаете, что там нет абсолютно ничего сложного. Далее, идем во вкладку «Программы» и нажимаем на «Каталог». Тут вы увидите огромное количество программ и АТМ-видео, MVideo, Eldorado, La Moda партнерка от того же Алиэкспресса, в общем, все магазины, которые постоянно крутятся на слуху. Мы долго, не думая, идем в поиски и ищем интересующий нас магазин. Пусть это будет, например, магазин Asos. Тут мы можем наблюдать цифры, относящиеся к партнерской программе этого магазина. Но перед тем, как оформить заявку на участие в партнерской программе, вам нужно привязать к вашему аккаунту Admitat ваш источник трафика. Как предполагается, в нашем способе это телеграм-канал. Для этого мы справа от этого окна нажимаем плюс, выбираем страну, категория, в нашем случае это будут интернет-магазины, мессенджер, телеграм пишем для себя название площадки чтобы потом если у вас их будет несколько чтобы вы не запутались в них и ставим ссылку на ваш будущий или уже существующий телеграм-канал по скидкам. Теперь, чтобы стать партнером, нам нужно подать заявку. В описании пишем, каким образом вы будете продвигать партнерские каналы через какой источник трафика. Я, например, написал, что планирую размещать ссылки через свой телеграм-канал. Кстати, внимательно читайте условия партнерской программы, тут вы найдете много полезного, в том числе и разрешенные источники трафика. Нажимаем «Подключиться». Далее, после этого мы должны создать источник трафика, то есть канал в Telegram. Если у вас уже есть канал, или вы знаете все фишки и тонкости продвижения канала с нуля, то это круто. Если нет, то можете досмотреть этот видос до конца, и я расскажу, как вам этими знаниями можно овладеть. Теперь, так как у нас канал по акциям и скидкам, нам нужно выбрать скидочную нишу. Для этого заходим на официальный сайт, в нашем случае магазина Asus. Переходим в раздел, например, мужское. Надеюсь, феминистки меня поймут. Нажимаем вкладку Outlet и выбираем, например, костюмы. Давайте выберем. Смотрим, какие тут есть скидки: 50, 70, 30 процентов. Давайте для примера выберем первый попавшийся вариант пиджак, смокинг узкого кроя. Скидка 53%. То есть, если по вашей партнерской программе закажут этот костюм, то вы получите 7% отчислений. Очень часто бывает такое, что заказывают оптом. Мои девушки, например, когда она занималась танцами, вся команда оптом заказывала костюмы для выступлений. Вся кейс, если вы смотрели интервью, по его ссылке какая-то группа школьников заказала много билетов на перелет и... Таким образом, он за один день на Admitat заработал 50 тысяч. Теперь, чтобы подать участие в партнерской программе того или иного магазина, нам нужно скопировать на него ссылку. Но вставить вы можете ссылку только тогда, когда пройдет модерация вашего канала. Обычно, если на вашем канале есть 200-300 человек, то вам ее одобряют в течение нескольких дней и вы тогда уже сможете начать зарабатывать. То есть вам станет доступна в инструментах вот эта кнопочка d В общем, после выхода этого видео модерация моего канала будет уже одобрена, и давайте я в свой телеграм-канал скину дальнейшее руководство в виде видео, либо же скриншотов, как получить рев ссылку и в каком виде публиковать посты ссылочка на мой телеграм-канал в описании так что переходите теперь я хочу сказать немного о цифрах я знаю человека у которого канал на две с половиной тысячи человек канал по скидкам он не закупает туда трафик уже больше наверное года как один раз закупил так больше и не стал теперь он каждый день туда скидывает посты и в месяц у него с двух с половиной тысяч подписчиков выходит в среднем по 7000 рублей в какие-то предпраздничные дни цифры увеличиваются в полтора-два раза Пример, который я вам сейчас показал Очевидно, что он не релевантен ни времени, ни текущей среде Очевидно, что мы живем не в 1940-е И, скорее всего, много кто не захочет видеть только пиджаки в своей ленте Пример, который я вам показал, скорее был показательный Но вы можете представить широту возможной применения этой схемы? Можно рекламировать и автотовары, и плюшки для компьютера, скидки на отели, туры, различного рода услуги и все-все-все, что только придет вам в голову. Попробовать может каждый, вне зависимости от пола, возраста и ориентации. Но тут опять же нужно понимать, что необходимо обладать навыками продвижения и вообще всеми тонкостями ведения телеграм-канала. Я не боюсь этого слова, разработал для вас мануал о том, как все это делать грамотно без потери ваших ровно заработанных рублей. В прошлом моем видео про телеграм я предлагал вам пройти консультацию в онлайн режиме за 990 рублей. Честно говоря, мало было желающих, поэтому я решил некую скидку. То есть чек-лист по продвижению телеграм-каналов плюс часовая консультация всего за 500 рублей. Так что пишите в личку, ссылка на мой линк в описании. Ну и увидимся в следующих роликах. Пока. Собака, попрощайся.